Открыть огонь! Архед мигает между Второй круг. Вас понял. Да, да, Вот это. попадание. Вс ⁇ вс ⁇ погибли. Лок, только не говорите, что мы потеряли пулеметчика! Он в порядке! Какой такой, голову сюда, сколько оружия? Пасми видны у них Нужно спускаться не видеть от неартиверии. И не могу как следует прицелиться! Понял? Они открыли пулеметный огонь. И спать это не вбирать, Представляют наибольшую угрозу. Риск слишком высокий. Железно наберется. Нет, мы справимся. Прямо надо мной в крест в форсуке! О, Продолжать огонь! Стреляй по этим странным протекторам! Есть повреждения но они все еще на плаву стараюсь подобраться максимально близко пора завязывать это последний Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Блут. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все глядишь. Думал, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт, Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве вызывают поддержку с воздуха половина кораблей уже идет к дну как минимум один транспорт уже пошел к дну ясно блок затраивай под фюзеляжный люк мы спускаемся на воду отправляемся за нашими ребятами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 Жанну <плодисмент> Чуть не отжойте! Продолжение 90 градусов слева! Не спасибо. я буду не подержусь! все повреждения! Нет ответа! я дам уходить! 160 градусов в дело! А это моя катаема градусов задела! Да 30 градусов в дело! Оборона! Оборона! Оборона! Сдела! Держите текущий гурт. Мы совсем разберемся. Возвращайтесь на базу. Андрей, подготовка к взлету. Ладно. Лутай нас, насколько сможешь. Ясно? Летая. Что там у нас? Лох, молодец. Мы спасли четверых. Так. Аллилуйя, твою мать!